Где слова? Только написала. Спасибо, Мухам... Мухаммадзон. Все должны пожелать мне здоровья. Спасибо. это рассказывала про еду я не, не стала так, чтобы а, да, про здоровье, еще я не стала, что ну, э, веганить прям сильно, но теперь я ем только курицу, потому что э, шница вернее, я не люблю готовить, это еще не то, чтобы не люблю мне все я люб, любила раньше, я помню, что я любила готовить О, спасибо большое за духи я не то чтобы не любила готовить. Я любила готовить раньше фетучини. Мне нравилось заготовить. Я умела готовить еще какое-то тоже заморское блюдо, как оно называется, которое есть еще в пакете. Продается. Такое курица, брокколи, пармезан. Как это называется? Это офигенная штука за 450 рублей в пакете. О, да ладно, у меня подружка не может восстановить э, вкусовые, ну, вот эти вот, э, спасибо, Мухамеджан. Не может восстановить вкус, ну, любовь к апельсинам своим вернуть, потому что они тоже понять. Короче, короче, офигенное о, блюдо в пакете, которое могла готовить не в пакете и так далее. Но сейчас я не люблю готовить, потому что это очень много времени. Я даже не могу убраться нормально. Это полно, ну, а куча времени тратится. А в итоге, типа, ну, чтобы поесть там э -э -э борщ, ну, то есть обед, это борщ, э -э мясо. То есть котлеты, если не, самой лепить, я после шести не ем. Круто. Да, и гарнир, там, картошечку, допустим, пюрешечку с маслицем растопить. И компотик еще желательно сварить, да, вот, и салатик еще порубить. То есть, типа, это потратишь ты на это, ну, часа-полтора времени, а съешь там за 15 минут. Я лучше просто кину уже готовые котлеты, э, макароны отварю это 7 минут, и борщец просто, знаете, вот этот голосок. Я посмотрела состав. Он абсолютно чистый, то есть там овощи и бульон. И нету там никаких ни ешек, ни всяких добавлений. Но единственное, маленький такой, за маленькую, только за одну порцию 80 рублей. Но зато я не стою, а, а борщ это вообще два с половиной часа времени, извините, нужно отваривать э, эти овощи в разных кастрюлях. То есть, конечно же, я не буду стараться столько времени, чтобы я вот 15 минут села по обеду, а потом еще и посуду мыть. О, это вообще быстро. Кстати, а картошку можно тоже картошку быстренько сделать. Просто в мундире вот так вот порубить. И в мундире не обязательно жизнь, ну, чистую, если покупать кожурку. Нужно помыть и вот так вот порубить. И все, кинула сковородочку или Я вас прошу. Я уже устала. Мне ну не хватает сколько-то. Да вообще хуйня мне там на самом деле не хватает. Я обязательно через через неделю я на озоне закажу. Этот робот-пылесос я не буду, Polaris я возьму к Xiaomi, а там вообще вот это вот выстраивание карты, это бред, во-первых, я думаю, потому что оно он просто показывает, где он пропылесосил, смысла в выстраивании карты нет. У кого есть этот робот-пылесос, ребята? У вас есть робот-пылесос? Есть робот-пылесос у вас? Да или нет? У вас нет. Я помню, когда только появился этот робот-пылесос, это было три года назад. Мои родственники купили этого в Xiaomi. Тогда была цена 25 тысяч рублей. Вот. Я так скажу. Блин, надо было в батлы выходить. А что сегодня? Какие у меня планы на вечер? Этот какие планы на вечер? Какие планы на вечер? А, планы на вечер? Ну, то есть до, до, до какого времени? Может быть, в 11 лечь спать вообще, а? Как вы думаете? Лечь спать в одиннадцать. это учить надо стопу до блин и обс надо подключить сто процентов и надо еще колонки заказать чтобы вот у меня был микрофончик да чтобы мы с вами через микрофон беседовали потому что это все нос чешется нос чешется обычно к тому что либо меня будет кто-то избивать в чем я сомневаюсь? Либо я выпью алкоголь, в чем я тоже сомневаюсь, потому что я протестую против алкоголя. Вы знаете, вот я хочу трое, трое детей в своей жизни. Всего. Да, плавали песни, и ноябрь — это мои песни. Две. Я хочу троих детей. Я хочу, чтобы мои дети были правозащитники и соци... Ну, и соци... Соц... Как это будет? Со -со okay. Короче, правозащитники И такие Общественные Короче, поможет Ну, короче, нет Я знаете, как хочу, чтобы, во-первых, мой сын Стал олимпийским чемпионом э -э Привет, привет Все хорошо, у тебя как дела? Я хочу, чтобы мой сын Стал олимпийским чемпионом но это его выбор. Его выбор. Битмейкером. Классно. Нет, мне кажется, баскетболистом он не будет. Мы маленькие, мы низкие. Но он толстый. Ну и я тоже толстая, как бы типа. Я не скажу, что я жирабасина, но ну, у меня есть такое, прям такое. Но мужчины говорят, что это красиво. Нет, я сказала, ты перепутала или перепутала. Я не говорю, чтобы они интересовались карьерой. Я сказала, что они бы стро... Я хочу, чтобы они строили карьеру, но интересовались есть, защитой прав общества. То есть общественники были такие, чтобы, чтобы им было не все равно. Чтобы они были такую за, за, прав... за правую движуху с умыстом. <смест> <смест> Рост у кого? У меня у меня 160. Эм, чего? Господи, я что-то говорю непонятное? Я разговариваю на каком-то третьем языке Почему не отвечаю в инстаграме? Ребята, у меня много запросов Сама поняла, чего сказала Слушай, из нас двоих не понял Только ты чего я сказала Только ты не понял Что я сказала А все остальные поняли Так, зайки да, я буду вообще всех своих зрителей поддерживать. И вы меня тоже поддерживать, эту девочку они будут любить. Нас любить и задавать вопросы. Я не пью алкоголь. Вот... Э -э... Занимались социальными проблемами, актуальными социальными проблемами, решали их, помогали людям. Например, я бы, еще, я бы хотела, чтобы они топили все, как я, за трезвость. Вы не думаете, что я такая скучная. Вообще, вот сейчас приоритеты такие, знаете почему? Потому что вы насмотрели всяких голливудских фильмах, где есть такая реклама, которая называется, по-моему, маркетплейсмент, что-то такое из этого, да? Продукт плейсман, короче, как-то так, где просто люди, может быть, они напрямую банально не, не, не, ну, не пропагандируют алкоголь, там пейте, бухайте и так далее. Но они в своем образе добавляют там алкоголь, и все, и как бы мозг, подсознание наше фиксирует это и думает, что: блин, вот он курят, вот этот, ну как, как это называется? Как этот чувак, который все время с сигарой в зубах такой, прям который, который такой брутальный. М? Вмазать мне, чуваки, это вообще страшная штука Да это ничем не отличается от алкоголя, одно и то же Вмазаться, герыч там, что угодно Одно и то же, клиныс, холмс Реально, на самом деле вы обмануты манипуляторами Люди, ну, которые вы пьете, как и я в принципе раньше и Вы что, я тоже пила? И очень часто я это делала. Я всего-то два месяца не пью. Я два месяца назад вот в Питере бухала. И гуляла, искала там у себе женихов. И тоже какую-то хуйню страдала, плясала, орала, То есть, изображала веселье всячески. Но вот два месяца не пью, и моя установка, что я никогда больше не буду. И сейчас я как-то в свою очень любила. Е, братишка, ты не мусульманка, да? Тебя пьяную обманули. Ой, блядь, этот как этот. Меня никто никогда не обманет, чувак. Блядь, извращенец тут как тут, сразу же, блядь. Я всегда соображаю, просто это, это трата своей, ну, своего здоровья, ради чего, и психики. Не пью, ну, ругаюсь матом. Пиздец, нахуй, блядь. С матом, да, ругаюсь. А вы знаете, что я вообще киса? Вы вообще знаете об этом или нет? Вы знаете, что я киса? Вот эти ушки давайте симпа симпа за эти тигровые ушки ну ладно я не буду вас раз раз, раз это как его? расчехлять не расчехляйтесь ну давайте мне хотя бы вот симпа за такие ушки и симпа за такие ушки знаете, что такое симпа? Симпа — это донат. Где ты? Да, мне уже пишут, что у меня трек крутой. Мяу. Мяу. Короче, какие красивые. Спой, пожалуйста. заснял. Снял, а я чуть-чуть не сдал. Классно, Ой. это хорошо, что ты заснял. Вообще супер, ребят. Вы... А то, Слышь. Спасибо. Надо уметь говорить нет. Вот вас спрашивают. No calls. I understand. Твой кофе остывшие едкие сигареты, а сотни раз обновляюсь и вновь ищу тебя где-то, где ты? Где я? И где ты? Где я? Летели недели и разрывала нас время. Спасибо. Привет. Всем привет! Короче, вот уже прошел ровно. Часочек, часочек, часочек, часочек, часочек. Через две минутки я выйду, потому что мне нужно провести там осмер. Знаете, что это такое? У меня есть такой звук крутой. О, oh Если бы я сейчас подключила спасибо, Мухаммаджа. Я приду, может быть, после после АСМР, я не знаю, может быть, я пойду спать, может быть, я пойду в ванну, все так, напишите комментарии, лайкните, змеи -то тоже, кто хоть тебя отпустит, сиди, нет, у меня есть дела, я буду делать АСМР, и знаете, что я вам хочу сказать, То, что у меня готов, уже микрофон, надо колонки срочно заказать, чтобы они быстрее приехали, да? Уроки, это что? У меня полно заданий, я учусь. Короче, вот такой штучкой буду делать. Если медленно, то кайфово. Давайте послушаем. Спасибо. Круто? Или хрень какая-то? понравилось в моем снеге, а это прикольно, это прикольно, у меня мозг сейчас затригерил, и лично он у меня уже, ну, я боюсь сказать это слово, потому что в прошлый раз меня за это слово забанили, ну, вы поняли, естественно, эякуляция, она происходит с помощью мозга, и когда я делаю так, Ну чё, блин, я как с 2011, реально с такой челкой, можно можно убрать, можно вот так вот сделать Я вообще не жалею, что я поставилась, потому что это так прикольно, единственное, что постоянно надо её мыть, вот прям раз в день вот так вот берешь, намуливаешь, вот так вот но это микрофон нужно под вот я сама отстригла челку потому что я захотела быть уникальной ладно, мои хорошие давайте поцелуемся по-христиански да? я пойду увидимся увидимся не знаю, сегодня или нет почему он это сделает, на того подпишусь, кто это не сделает, я на того буду порчную водить.